От Гота в полном боевом раскрасе, с черепами. Я ожидал все, что угодно, только не... Здравствуйте, я представитель компании Арифлейм.